b 6 Установите соответствие между схемой обратимой реакции и направлением смещения равновесия при увеличении давления. Ответ запишите в виде сочетания букв и цифр, соблюдая алфавитную последовательность. Прежде чем здесь определять, куда же будет смещаться равновесие при увеличении давления, мы с вами вспомним, если увеличивать давление то равновесие будет смещаться в сторону уменьшения объема. И обратите внимание, в данных всех реакциях здесь не проставлены коэффициенты. То есть некоторые ребята, возможно, что не увидели этого и считали объемы, дали химические количества без учета коэффициента Здесь это неверно. Так, значит, ну начнем с первой реакции. Что нам нужно делать для того, чтобы... Уравнять, поставить циферку 2 перед водородом. Таким образом мы считаем газы до реакции, их условно три объема, после реакции 1 объем. То есть при увеличении давления в таком случае равновесие будет смещаться вправо в сторону уменьшения объема. То есть А у нас соответствует циферке 1. Далее, Б. Опять же, мы уравниваем и что с вами видим? Что здесь у нас два объема и здесь у нас два объема. То есть на такую систему давление никак не влияет и не смещает равновесие. То есть Б у нас соответствует циферка 3. Следующий пункт, В. Значит, здесь нам уравнивать ничего не нужно, но что мы с вами видим? У нас есть твердые вещества, мы их не учитываем, а учитываем лишь газы. Опять же, мы видим, что соотношение их один к одному. И опять же, на такую систему равновесие, точнее, на такую систему давление не влияет, равновесие не смещается. И пункт Г мы должны с вами уравнять, поставить двоечку перед СО3 и СО2. И что мы с вами видим? Здесь у нас два объема, а после реакции 3 объема. То есть при увеличении давления равновесие будет смещаться влево. Г будет у нас 2. Таким образом, правильный ответ А1, b 3 В3, Г2.